Носильщик пятнадцатый номер Везет на тележке багаж Диван, чемодан, саквояж Картину, корзину, картонку А сзади ведут очонку. Собака как закричит А барыня как закричит Разбойники, воры, уроды